-куда? Мне все равно. Леша мид. О, что запаин, сейчас. Вот. все, запититесь. Бля, в кого мид интересно буду стоять. Хоть бы против да злопарки. Против скорее всего либо. да. Ну, дровка под не доберется. Нормально. Что ты? Ничего. Ним. А, не, ну тебя может разъебать. Да, че у меня уже все. Да все в пизду вас, короче, не буду. Ну, эти герой очень тонкий, Убить убить. легко честь подойти будет любой вообще убьет да нет не ну не настолько все плохо ну может надо он тебе не разбьет ой спасибо о убить а у него же БКП знакомьтесь БКП хорошо я сказал что уходишь я по твоим кайдам себе буду с хлебом взял ну кайф же, mm. Почему так как хлеб потом, бутерброд, ой, что я опять высрал? Иногда чтобы показаться мне, нужно просто промолчать. Съебался. Вот туда его. Ладно, как скажешь. Кого-нибудь, я даже не знаю, что я на... Тихо, никто не виделся сейчас, я, я... Я видел. Не было, не было. Нет, что? Нахуя. Да я, черт блядь, сам всяким кем Ну Что? Откуда он убирал всем? Блядь. Блядь, 5 5 кем заплатили. Да, завтра еще... Блядь, опа, я понял. Я заскрипнул. Нет, нет, мне, пожалуйста, ⁇ ба-да, блядь. Какой виз, блядь, Съебался, съебался, с меда. Схипался с меда, нахуй. Съебался, с меда. Ты думаешь, я шучу? Ладно, давай решим это по-мужски. Я в пизду су. Как это возможно? Да, нажми рейтинг. Че нажать? Нажми, нажми. Пояс нажать ли что-нибудь? Да. нашими рейди говори все пришел Херик выиграл нам игру отлично я сказал я вам выиграю нормально соло просто соло не знаю игры посложнее есть вообще в стриме <говорит> <говорит> у меня три безусловия за помогите заживешь от крипов все врет башен соберешь спуншар нам дизель а, вот, Паша я соберу. Ха-ха, нет! Женя! Собери форстав, Паша! Я сейчас скажу слово, что собирать. Я бьюсь и форстав. Я Хэнс оф Мидо собираю. Маск оф Маднес. Блин, да что вы ему советуете? Вот тут вот этого тоже побей, побей, побей. Чисто прилетел. На фраг. В смысле, я Сау его. Ой, я когда соберу огонь, ты вообще офигеешь от того. <coughs> Сколько мало fps тебе будет? Ты собираешь огонь? Okay. Конечно. Это миллиард контроля. Ты что, сделаешь? Трэш. Трэш не выводить курьера в 2022 году. Вот это реально трэш. Куда ты его повел? Достаточно далеко его повел. А че мы в пятером на друну идем, Нормально. Это даже видер не видно, это даже наш... видер. Жёсткий стоп, я не на белке. А чё у тебя с Я думал текаря. Я думал, вы слапнулись на линии. Ой-ой-ой, да ты что, локал напоследок. Все, Артем, мы запускаемся? Мы рейд не сможем, да? Нет, да. Так, какие-то странные ответы, ладно. Ну я люблю маленьких девочек. Это я только что фому прости. Нахуй ты мне вард вернул. Вот, вот если бы я мог. Ёбан, б... ёбан, тебе... Пивер грязный. Рубанул бы сплечи. Я тебя вард запулю. А бадон типа сап? Я тебе нечего. Да. Ну кто-то воду окрасил его а пивер грязный. Да, да блять, ну ебаный. С чем твой вард? Сделаем по подруг. же его не выложишь там я надеюсь? Это действительно ладно, там где не выкладывай. Это пиздец, блять, арканы на фантомку, это чисто подрочить и выйти из доты, блять, это серьезно Осуждаю. В смысле, осуждаю, бля, у нее такой багажник, ебать, я бы в него положил бы пару своих яиц, блядь. Опа. Есть синтек? Нету. Ну, он облекается сейчас. Блядь. Бля. Мне повезло. Влад, там книжка есть, купи книжку. Или что, против какого уровня. А, давай я куплю. Уже поздно. Да продай похуй. Нет. Да ты охуел, у тебя один с уровня у меня не десятый, не Ну, мне важнее. Ну, да. а нет! Ч а ⁇ тебе чё книжка я помогла? Помогла я книжка? Помогла книжка тебе, Влад? Да, мне сейчас МК поможет. Ч ⁇ МК помог? <свят> <свят> да. Ладно. Ну, <свят> да. Ты его на себя Час нажимаешь, слайп. да? Ну, либо а на, на тебя это. Зову... Э, снайпер, ты чё, блин, черт вообще? Вообще что... ужас. А что чё происходит? Ч ⁇ МНО забирает? Пело. Пело. Сэр, приложи ему шмотка. Мы высиряем. Алло, а где ганг? Где ганг? Лежу, хочешь? Леки, давай. Давай, ребята. Лежишь, ты что ли, Тихо, тихо, тихо, тихо. Не, реально? Нет, реально нет. Опа, все видно, что не. И что ты пришел? мне нет, пиздец, это ганг твой. Военно пришел. Я могу писать, дать, Всё, уйди отсюда. Да уйди отсюда, что ты стоишь, смотришь, уйди. Вот. У нас так, Жора, ты варты же ставишь, правильно? Нет, ну, Конечно. 7 7 поставил, я всех я Жорик все время варты в игру ставил. Жора, Иди. а почему у тебя после боевой статистики ноль вордов поставлено? А как ты кто-то может лагать. Блять, пока кайм сейчас поставлю? Ой-ой-ой. А, ай, кто это? А, фрион возродился, елки, палки. А ты Дземку же мог. Иди за ней, да иди за ней. Ай-яй. А топор топор топор-топор-топор-топор-топор-топор-топор-топор-топор-топор! Хе-хе! порта, порта, порта, порта, Что? Сломай, сломай дерево. Ну, сломай, сломай, Ну топориком! У меня нету топора! А, порта, все, все. прошу прощения! порта, порта, порта, порта, Почему ты продашь топор? ну не тот продал, я продал Кто То идет. в ВКВ идёт топор, блять что? -то... Ой Я ей продал А кстати, вот Женя, я сказать, что молодец Молодец, что Жень Что такое биржа мимов? Да, короче, кастинку для столбов. Ух ты, конечно. Ты меня, короче. Я забываю наших крипов забивать. Я вообще... Хорош. На чем ты сфокусирован, интересно? На хуках. Жаских пакет. Хорош. Ну, кстати, они оба тонкие. Мы можем их убивать по КД, на самом деле. А у него? А, у батонки. У него батонки послышалось. подслышалось. У меня, кстати, череп моей матери. Вопросы?